Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксении Тачи, где мы учим испанский язык за 3 минуты. Сегодня мы с вами разберем 5 простых правил, как строятся испанские предложения. Действительно, они настолько простые, что проще не бывает. Как раз сразу давайте и начнем. Первое. Самое важное. В каждом испанском предложении всегда есть глагол, но может упускаться местоимение. Например, он пишет, да, я могу сказать, эль escribe, он пишет, либо могу сказать просто escribe без он. Но всегда должен быть глагол. Я не могу сказать, yo Татьяна, я Татьяна, не могу сказать. Но зато могу сказать и должна сказать, soy Tatiana, да, с глаголом ser, я есть Татьяна. То есть я могу сказать «сой Татьяна», «я есть Татьяна», да? Но я упускаю местоимение «ё», потому что местоимения, в принципе, они чаще всего упускаются. То есть «ё Татьяна» нельзя сказать, а «ё сой Татьяна» можно сказать, потому что в испанском предложении всегда должен быть глагол. Второе важное правило. В испанском предложении прилагательное всегда идет, ладно, чаще всего идет после существительного. Например, мы не говорим «уна гуапачика». Красивая девушка, да, как бы по-русски мы сказали. Мы говорим, уна чика гуапа, то есть, дословно, красив, девушка красивая, да, уна чика гуапа. И теперь про наречия. Испанские наречия, да, используются для описания глаголов. То есть, как он это делает? Быстро. Как он это делает? Хорошо. Как он это делает? Плохо. И так далее, да. Например, эль, ну, например, возьмем Мигель, да. Мигель эскрибе. Рапидаменте, да? Мигель быстро пишет. То есть, как он пишет, Рапидаменте быстро. То есть, мы можем сказать: Мигель искрибе Рапидаменте, либо Рапидаменте искрибе Мигель. И все. То есть, мы могли я могла сказать: Мигель искрибе Рапидаменте, то есть, наречие поставить. в Конец, да? Либо Рапидаменте искрибе Мигель. Либо вообще его в начало поставить. Чтобы сделать предложение на испанский манер но отрицательное мы ставим нет перед глаголом то есть но Хуан но ли. Хуан не читает Хуан да? no habla ruso Хуан по-русски не говорит то есть но просто ставим перед глаголом нет но и у нас получился отрицательный глагол и последнее правило это про вопросы в испанском есть три способа задать вопрос например мы можем поменять местами подлежащее и сказуемое, то есть как в английском глагол вынести, да? Перед существительным. Готовит Хуан, да? Косина Хуан и все, да? Готовит Хуан, вот и все. То есть глагол мы ставим на первое место. Но это еще не все. Можно просто ничего не менять местами не подлежащее ни сказуемое, то есть Хуан Косина Хуан готовит. Утвердительное предложение. Но если я просто добавлю вопросительную интонацию, Хуан Косина, Хуан готовит, получается уже вопрос. А я ничего не меняла местами, поэтому хотите меняйте, хотите нет. Но главное интонацию вопроса сохраняйте. И да, на письме, если вы пишете вопрос, да, вопросительное предложение, не забывайте, что вопросик пишется в начале и в конце. То есть Хуан Косина и Хуан Косина, да, ой, не получился вопрос, Хуан Косина. Да, получается, на письме мы передадим это просто двумя вопросиками Первое будет у нас утвердительное предложение И третий вопрос, это добавление признака вопроса То есть, э, например, мы добавляем «Не так ли?» да, Вот это вот «Правда», да? «Ты согласен?» да? Вот эти вот, например, по-испански типа «Не так ли?» Это будет добавление «Но» Например, с «Но» То есть, как бы «Хуан готовит не так ли?» Хуан косина. Но обратите внимание, что я только "но" выделяю двумя вопросиками, да? Это как бы подтверждение. Хуан готовит, не так ли? То есть я как бы уверен, что Хуан готовит, но как бы решила это, так сказать, убедиться в этом. Хуан готовит, не так ли? Либо Хуан косина, это То есть это правда? Хуан готовит. Это правда? Да. Вот и все. Видите? Вот тут действительно все очень просто в э -э -э -э формировании предложения, да? То есть Построение предложения на испанском языке тут все просто, реально. В общем, подписывайтесь на мой канал, если есть вопросы, задавайте в комментарии. Заходите на мою страничку, там очень много полезной информации и новые курсы по испанскому. И не забываем подписываться на мой инстаграм.